Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Гульнас Адрисова, структурный руководитель компании Ламбре. 27-28 сентября я буду в городе Москве. И не просто так, а потому что для этого есть очень серьезная причина. В эти даты в Москве мы будем отмечать юбилей компании, нашей любимой компании Ламбре. 20 лет с момента основания. Это просто фееричная дата. Это 20 лет происходит далеко не каждый день и даже недалеко не каждый год, согласитесь. И я приглашаю вас принять участие в этом праздновании для того, чтобы вместе разделить радость этого праздника. В программе мероприятия практически нет обучающих программ, не практически их вообще нет. Я не знаю, хорошо это или плохо, но это так. И эти два дня – это сплошной праздник. Это торжественная часть, это концертная программа, это экскурсии, это развлечения, ну и, конечно же, наше с вами общение. Те, кто в компании давно, мы уже стали не просто коллегами, мы уже стали друзьями. Нам есть о чем поговорить, нам есть что вспомнить, нам есть чем поделиться с теми, кто пришел в компанию недавно. Но если вы в компании не так давно, то это говорит о том, что у вас все впереди, и мы будем очень рады разделить праздник вместе с вами познакомиться поближе и построить планы. Более подробную будущий. информацию о программе мероприятия вы сможете узнать по ссылке, которая находится рядом с этим видео, может быть рядом, может быть под, и там же вы сможете оставить заявку. Я предлагаю вам это делать незамедлительно, потому что, во-первых, количество мест ограничено, а во-вторых, прием заявок будет завершен 9 сентября. То есть для того, чтобы принять решение и отправить заявку, осталось не так много времени. Дорогие друзья, я буду очень рада видеть вас всех в Москве, я буду очень рада с вами разделить этот праздник, и я еще раз приглашаю вас 27-28 сентября в Москву на празднование 20-летнего юбилея компании. Всем до встречи в Москве!